когда после прохода 100 км на запад ты пришел ровно в ту же точку, из которой начал обход 100 км на запад. Обязательное условие, необходимое условие, но оно же и достаточное, состоит в том, что при путешествии 100 км на юг дальнейший обход на запад вернет тебя в исходную точку, в котором ты обход на запад начал. А следовательно, это происходит тогда и только тогда, когда длина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 Интересно, получается, что Элон Маск, видимо, занимался в Матема детстве, детстве по советским книгам, по математике. Весьма олимпиаде. вероятно. На самом деле, абсолютно все занимались по советским книгам. А, как бы, самое главное задание, которое имел а, значит, Вашингтон в 85-86 году, это непременно полностью уничтожить эту величайшую систему образования, которая когда-либо знала мир.